И всем снова здравствуйте, и сегодня мы будем играть с вами в Слитр, и плащают Сегодня будем пока без модов, в следующей серии будем с модами играть, конечно же, аккуратно. Сейчас попытаемся сбить самого большого на этой карте. Ну, пока не будем самого большого начинать, будем просто начинать со змеек, обычно. Подбивать, подбивать, попробуем, встань... станем самым первым в этом топе. Я думаю, это, это реально. Вот это, поймать. Я возил, конечно. О! О! Ну, ну вот! Сейчас начнем. Заново, Все. Раз, два, три, пошли! Ну блин, ну каков? You can skip. Пошли. Сначала. Почёл... Пусть... Это что читер, грёбаный баг? Почему-то сразу баги появились. Это лаги багить. Вот. С самого начала играть, кстати. Так. Сейчас. Пока чуть-чуть пост похаваем тут. Потом начнем сбивать. Сейчас неизвестно. Опа, большая змейка. Да нет, где не выйдет ничего. Оп-оп-хавка-хавка-хавка. Хавка. Кто-то не успел. Сейчас надо будет очень аккуратно быть. Сколько раз уже до съемок за кулисой, можно сказать. Пытался много раз... Много раз били... Меня. Но никто не хавал. Оп, вот то тоже. Давай! Как раз, Опасно. Сука ты! По имени А. 202 у меня. Во, Алекс. Что пошли в поисках? <coughs> Вы видели этот ник Соси Писос? Недавно совсем я говорил эту фразу. Соси Писос. Ребят, подписывайтесь на канал, будет конечно, очень интересно. Чем больше подписчиков, тем больше много, О, тем больше интересных игр. Блин, язык заплетается второй раз уже тем больше больше подписчиков больше интересных трениров больше лайков больше этой больше я буду снимать эту игру тем больше лайков постараемся лайков поменьше подписчиков побольше пишем красивые хорошие комментарии к этому видос если вам понравился это видео Почему же не поставить лайк? Ну, не... О, сейчас, сейчас... Вот. Вообще жестко. Да. Так, сейчас... Будем угорать. Так, уго, давай сюда иди, сюда иди, мазефакер. Ну, <ских> <ск> <ки Stone> <«О> Так, сейчас будем подбивать их. Потом будем смать за Онлайн будем играть ним. чат. Нормально будет. Ууу, я забыл про скорость. Нет! Google Play, у тебя ничего не выйдет. Не смей ее. Но единственный минус, то что. Google Play там заносят значит... похороны. Опа, Оп-оп-оп! О, пускай. Джейсон Сэтхам. <свят> вернулся он. <свят> Мелкий опарыш. И. Маневренно был, да? О, тут ч за чийцев такой? <свят> я ж пытался. Толст... Ну вот ему повезло. Его хотели завалить, но завалил он двоих. Тот, наверное, просто который второй у него врезал. Опа. Глазки у И... нас И... тут. Куда я залез? О, да какого охнила? Нет, нет, Фу, даже... Делать-то нечего. Пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я снимал. Скажу сразу, GTA опять будет после 300 подписчиков. Больше не будет о yeah. oh. подписчиков наберем будем играть повать моды повыть всякие разные штучки типа как сейчас скажу допустим несколько лимузинов поймал и один поезд там самолеты один поезд там допустим Самолетом влезет кучу людей, ну, поняли, да, и все остальное. Майнкрафт будет, если по вашему желанию. Америка, Америка, Германия, да. Вот этот чувак, по-моему, он... сика. Сика. Тау-ау. Таун-соуч. СПИД. 1000. СПИД. ЛЭКС. ЗЕВС. А если с был АМК. ВАВАН-77. Москва этот. Так. Заходите на мою Санец ВК, там... Добавляйте, друзья. Всех возьму, друзья. просто если даже вам просто нужны, друзья. Заходите. пошел гасть еще попробуем поскочить. найдем несколько человек оп нашел Нашел. погнали вот я ж говорю я сделал такой же капашка как я будем я уже говорил да, уже не помню даже это с модами будем ходить какой веселый чувачок mm -hmm. очень веселый он мой он мой он мой он мой иди нафиг нахрен... все пошли нафиг ты тоже мой мой чисто мой больше ничего Чего? сейчас просто пока она еще один чувак какой-то <сосы> чувак, о, Америка, я тебя сейчас захаваю. О, блядак. О, блядаш. Америка, ты как завалил. Там стяжка идёт, Нам надо валить. Очень. Смайлик, ты опять их хвалишь. Не смей его жрать, мой. Америка, завалилась. Завалилась. О, бляда. Опять. Он что дебю, я не, не понимаю. Этот... Бли... Короче, он гасит сам себя. Ой, кулачок. Я не знаю, ты или или нет. Сейчас попытаемся. 15 минут будут эти видео, потому что... Потом будет больше. Просто видели сами, да? Гасит фан... сам... Зрители... Кокот и чисто хочу его назвать. Вот, круто его завалить, да? Он у нас как... Даже не его... Пахни, я не могу... Ай, кого-то. 250 тысяч. Целый день играет, наверное, вот, хост. 250 тысяч 608 у него. Этих. Шерков. Ой, чувак, какой-то. завалили кого-то, -ка о, круто там, Ой, <похи> <Всё. похи> Ура! Хавка! Хавка! Как маленькие дети, тут радуются все. Одного завалили, все сразу хаутил. Я не знаю, как это, как муравьи, Одного завалили, другие хаутива. и кто там хавать? Вот почему так, а? Это... Вот. Они меня теперь дожирают. Наприклад. И снова продолжаем, пошло минуты, наверное. Так, сейчас мы нянем за желтую какашку. О, какой-то хороший добрый человечек. получился. О, слив за сливом. Слив за сливкой! Сливка за сливкой! Слив за сливом! Слив за слив... Большая какашка! Завалил! Завалил! Ес, yes, ес! Yes. А -а, хули ты? А чё он ты? О, тоже завалился. Я завалил бы... О, мне сильно будет теперь. Я разрушил все его планы. Ублюдаш, ублюдаш. Ломай! Стекло! Я ломал стекло. Пишите челленджи на ваши... А, на ваши... На мои комментарии. В мои комментарии. В ваши комментарии. Как хотите. Пишите же будем выполнять. И... Ох, ох и опарыш. Ну как вытянулся, да? Так. Ну, проедешь. Ах ты, блядь. Ну, глянь. Мелкая сука. О, что то я молчу. Ютуб у нас какой-то. хертин. Оп-оп-оп. Сейчас попробуем завалить. Завалить. Чего? Ну, блин, да я сам завалился. да? Задолбали уже. Только что меня убил читак. Меня убил гребаный читак. Я его не мог, я... Я не мог его завалить. Он был похож на вот этого зелененького. Угулятка. Он меня завалил, я пытался его завалить. Но у меня ничего не ушло. Все забагнутое было. А, Гребаный читак. Оп-оп-оп-оп. Красава-хава. Это кто у нас такой? Кто такой богатый? Богатый. Сейчас догоним его. Зеленький локнулся. Он просто. Я не понимаю, о он творит. Ч ты творишь, а, чувак? Охренеть, он змей. Он, наверное, без имени, когда-то. Об него все ломаются. Сейчас, посмотрите, что там. Кто-то пытается его окружить. Ну ка кого-то не все очень получается. По-халю, <смех> Смайлик, смайлик! Чувак какой-то. Большой. Я однажды стану большим таким же. И буду править всем миром. А-ха-ха. Ладно, ладно. Тупые. Красава, красава. Аплодисменты ему. Ну, Аплодисменты. Украинец? Украина. Укра... Звали Украинец. <звы> так. Кручился на высоту. Нет, у меня. О, детский какой, а? Завались меня хочет. Челлендж. Ты где челлендж? На бки. Давай, дгони, догоняй у б! А как? Вот эта боль. Если вам понравилось видео или вы хотите еще, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь, будет больше подписчиков, еще раз напоминаю, будет больше клевых игр. Всем спасибо за просмотр и всем пока.